Здравствуйте, мои любимые, дорогие, самые-самые замечательные! У нас наступает новая неделя с 20 по 26 января. Поговорим о том, что происходит на небесном небосклоне. А вы, пожалуйста, рассказывайте мне, как проходит ваше постзатмение. Я напомню, что мы проживали длительный коридор, коридор затмения, чьи энергии еще с нами будут долгое время пребывать до 10 февраля, как минимум. Поэтому любые события на даже постзатменных неделях будут нести важную информацию, подсказку вселенной и все, что вам необходимо, в особенности в наступающем 2020 году. Будьте крайне аккуратны, внимательны и бдительны. Ну а мы тем временем приступаем к самому романтическому прогнозу на наступающую неделю. Итак, дорогие овны, вам звезды говорят, что эта неделя потешит ваше самолюбие. Да-да-да, вторая половинка будет даже, скорее всего, сходить с ума от ревности и стараться всячески обратить на себя ваше внимание. Увы, так тоже бывает. И как ни старалась бы она что-то сделать, ситуация будет достаточно забавной для вас. Ведь те люди, к которым она вас будет ревновать, вам, скорее всего, не будут представлять какого-то особенного, интереса однако пожалуйста дорогие овны не спешите об этом сообщать вашей второй половинке потому что именно сейчас будет очень полезно поработать над своими личностными качествами и исключительно во благо ваших отношений главный совет звезд вам дорогие овны выдерживайте корректно меру и деликатно не заигрывайтесь и пожалуйста будьте во всем крайне аккуратны Дорогие тельцы, вам на этой неделе придется проявлять помощь, инициатива будет не исходить от вас, потому что помощь вашей второй половинке потребуется обязательно в каких-то личных делах. Она на этой неделе будет очень рассеяна, ваша вторая половинка, и не сможет самостоятельно справиться даже с самыми рутинными задачами, так что вам придется работать, как говорится, за двоих. Однако не жалуйтесь, проявляйте вашу несгибаемую силу, и ваши труды не будут ни в коем случае забыты. Задается вами вопрос, можете ли вы рассчитывать на какую-то обратную благодарность, обязательно, но помните о том, что она может прийти не сразу, а чуть-чуть погодя. Дорогие близнецы, вам на этой неделе придется принимать сложные, ответственные решения. Вообще, для вас эта неделя крайне благоприятна для всяческих перемен. Если так вдруг сложилось, что вы захотели разорвать отношения, либо отказать кому-то из поклонников, то сейчас, находясь в периоде коридора затмений, все еще, в котором мы пребываем до 10 февраля, самое удачное время. Отложите на этой неделе, дальше будет еще сложнее что-то изменить. Конечно же, сложно иногда произносить слова отказа, но будьте искренни с теми людьми, которые к вам неравнодушны. Лучше честно признаться в ваших чувствах, чем обманывать и обнадеживать тех людей, которые возлагают на вас определенные свои планы и надежды. Поверьте, в такие периоды это совершенно не на пользу. Вам, дорогие раки, эта неделя обещает, что в романтической сфере будут возможны перемены к лучшему. Только они не случаются с теми, кто ничего не делает, вы же это тоже знаете, и, пожалуйста, не забывайте об этом ни на секундочку. Хотите от объекта своего обожания взаимности – обязательно поговорите с ними сейчас, искренне сообщите о своих чувствах, намерениях, хоть что-то вам в любом случае обязательно ответят, и тогда уже ваши шансы на благоприятные перемены будут увеличиваться. Даже если по каким-то причинам вам откажут в диалоге, вы хотя бы будете знать об этом уже наверняка. Дорогие львы, звезды вас остерегают. Не стоит доверять своему какому-либо первому впечатлению на этой неделе. Очень может быть, что некий представитель противоположного пола не произведет на вас какого-то важного и необходимого, даже значительного впечатления. Но ни в коем случае, пожалуйста, не торопитесь с выводами. Ведь это тот, кого на полном серьезе можно назвать даже вашей второй половинкой. Да-да-да. Просто дайте этому человеку шанс лучше проявить себя, чтобы показать вам, что он действительно достоин вашего внимания. Вам, мои дорогие девы, не следует держать в тайне от своего партнера ничего, если кто-то начнет э -э, за вашими партнерами приударять или ухаживать. Даже если вы не намерены развивать ваши отношения и останетесь равнодушны к ухаживанию, имейте в виду, что ваша вторая половинка об этом никак не осведомлена. Кроме того, а вдруг ваш новый поклонник, может быть, даже совершенно не есть настоящий поклонник, а его подослал специально ваш визави, чтобы проверить вашу преданность. Помните об этом, потому что такие провокации сейчас возможны в вашей жизни. Дорогие весы, вам стоит готовиться к очень важным переменам, потому что на этой неделе у вас предстоит одна из самых важнейших встреч. Еще чуть-чуть, и в вашей жизни будет а, такая перемена, которая будет зависеть от человека, который очень возможно перевернет все с, головы на, с ног на голову в вашей жизни. А если точнее, то с ног на голову, то есть вернет ваш мир в определенную гармонию, которую вы так давно ждете. Вы почувствуете, наконец, что обрели то самое, то долгожданное, то, что вы ждете и то, кого вы ждете, кто вам предначерчен судьбой. Все же, пожалуйста, соблюдайте эмоциональный баланс, не позволяйте эмоциям взять верх. Путь отношения развивается спокойно и Дорогим скорпионам, на этой неделе совершенно не стоит скрывать свои чувства. Сейчас не самое лучшее время для скромности и стеснительности. Проявляйте свойственную вам напористость, потому что это принесет обязательно вам пользу. И очень великие шансы, что объект вашего обожания проявит к вам встречную взаим... взаимность. Если же так сложится, что он не проявит, то он еще, может быть, к вам продолжает присматриваться, и перемены все равно неизбежны, возможности произойдут чуть позже. Для вас сейчас самое главное – сделать первый шаг навстречу. Стрельцы, вам звезды говорят, будьте готовы к каким-то неожиданным признаниям. Ваши поклонники на этой неделе будут пробиваться к вам и обязательно проявят себя. Не факт, что они скажут вам что-то напрямую, совершенно не факт. Возможно, кто-то даже использует какое-то послание вам или сообщение в соцсетях, а может быть, пришлет вам тайное письмо или анонимное сообщение в ваших интернет-страничках. Однако не следует относиться к этому событию как к чему-то очень важному и значимому. Но, тем не менее, это может очень даже произойти. Козерогам лучше всего не очень огорчаться на этой неделе, если объект вашей сердечной э, тоски и любви окажется скупым на эмоции и как-то не очень особо отзываться на знаки вашего ухаживания будет. Это вообще, не, вообще совершенно не показатель его плохого или какого-то неправильного отношения к вам. Просто у этого человека сейчас сложный период. Постарайтесь понять и не давить. Все со временем обязательно наладится. Водолеи, дорогие водолеи, звезды вам обещают неплохую неделю именно в сфере отношений. Будут приятные, но не очень сильно значительные события. А вот крупные инициативы пока звезды вам советуют отложить. Ну, например, не очень нужно пытаться делать какие-то важные предложения вашим возлюбленным. Рука и сердце пока еще должны подождать как минимум недельку, и они совершенно никуда не денутся. Рыбки. Дорогим рыбкам придется очень и очень постараться на этой неделе, чтобы добиться внимания от объекта своего обожания. Вряд ли на этой неделе помогут какие-то стандартные ходы и выходы, или просто то, что вы привыкли предпринимать, какая-то простая настойчивость. Куда эффективнее будет, если вы придумаете какой-нибудь необычный способ рассказать о своих чувствах. Ну, например, это могут быть подарки, путешествия или какие-то другие сюрпризы, то, что вы сочтете правильным и нужным по отношению к вашей половинке на свой личный выбор. Звезды вам советуют обязательно воспользоваться этими возможностями. Я всем желаю прекрасной недели января, пусть всегда звезды вам светят ярко и ваша жизнь будет всегда место улыбки, счастья и любви. Обнимаю вас хорошего настроения всем!